Всем привет, дорогие друзья, с Франкбуби. Сегодня мы Будем гулять по НХ, может быть проходить всякие лабиринты, к тому же у меня план пройти лабиринт вот здесь вот, лабиринты всякие, там комната иллюзии, ну в общем, на протяжении всего видео вы, и не услышите мой голос, как я говорю, потому что я буду наслаждаться моментом, так что приятного просмотра вам. Это вообще рыба. Я даже не знаю, что это за рыба, что су это существо, похоже на гомункула. Как клёво вообще. На протяжении всего видео вы, может, и не услышите э, мой голос, как я говорю, и не услышите э, мой голос. На, серьёзно. Или мне кажется, что он только что родил Гамункола. Поза альта самца. Где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 Стрелочки сверху не видишь? Стрелочки. Ну-ка пройди по ним. Ну-ка породи по нее. Да ладно. Да ладно. Ладно. Ага, я туда не пойду, конечно. Я тут иду, и здесь полицейские стоят. У меня наушники развязаны. наушники. У меня развязаны. У меня развязано все. Это комната допроса, да? У меня развязано все. Вот, вот он. Вот вам. Что здесь творится? Да поезд, цвет бегает. Свет легает. Крест! се сюда! Куда идти! Куда идти? Чуйма. Блин. Куда идти? Блин, делать. Чуйба. Знаете, как нужно сбегать из тюрьмы? Вот так вот. Опа. И все. И прошло. Опа. Раньше сбежал из тюрьмы. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Здесь вот всякие Да ладно. Это сестра Декстера, которая. Алиса. В общем, на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Также не забудьте подписаться на канал. Ну, с вами был Булик. Всем пока. Спят усталые игрушки, книжки спят. The